Всем добрый вечер! Вот перед сном мы решили зайти и поиграть в ВТОр. Мы немного реже стали не заходить. Поиграем сегодня за нашего агента имперской разведки. Игру, кстати, обновили. Завезли в новый сюжет, но жаль, что мы не сможем поиграть, как и предыдущий сюжет. Но в любом случае мы этим персонажем за него его, до него еще не дошли. Ну и другими персонажами. Я только одним персонажем сумел дойти приблизиться к тем сюжетам, которые мы искать не сможем. Ну что ж. Бывает. И вот мы видим, как изменился интерфейс, кстати, мне нравится. Обновочки. Так, заходим, получаем все галактические сезоны вот и даже уже pvp сезоны появились если захотите можете прокомментировать и сказать как вам это выглядит конечно же вы понимаете игра на английском и э... на русском перевода нет но если что мы знаем будем говорить комментировать Если что знаем как переводится но конечно мы, ну, в пределах, что мы знаем. Так. И поэтому тут появился. Был галактический сезон, а Теперь появился и ПВП-сезон. То есть, видимо, если мы участвуем в ПВП-боях, тогда... Это самое... Будет тоже на уровень подниматься, так, все равно не хватит, да? да, да, так, ну ка, по быстренькому глянем на рынок картеля, ну вот так, так, так, так, теперь, сори... о, вот это тоже нравится, как теперь карта показывается, реально изменились смотрите. Совсем другое дело. Так. Что ж, уходим отсюда. На... Э, нам нужно вернуться к хранителю. Для этого поднимаемся на главный уровень. Отлично. Видите другой загрузочный экран, и поэтому мы потом обновим а, обложку игры, и вы ее увидите. Ну, если у нас, конечно, получится, и когда появится возможность. Так. О. Смотрите, новый год. <к unquote> как вам? Ну, если заходите, потом скажете. Так, нам надо обойти. Может немного подвагивать, потому что тут э, больше игроков сосредоточено. Хотим к тренерам подойти. Сейчас. И посмотреть, что мы можем сделать. О. так. The Ну вот, купили. Show no mercy. на да, конечно, это не то, что нам нужно было. А где наш тренер? Давайте посмотрим. Это тренер охотника за головами. Так. А вот он. Нечего изучать. Ничего нового. Ладно. Нам надо вернуться к нашему боссу. Так, так, так. Куда нам. Для этого куда нам нужно отправиться? Нам нужно, значит, на газ. А как же Наршада? Надо и туда будет отправиться. Но может сначала отправиться к нашему начальнику. Так, похоже, мы не туда идем. Так. Нам надо найти ангар нашего звездолета. Сейчас найдем. Это не будет сложно. О, как раз то, что надо, а забыли, -а, забыл. Забы у нас еще нет своего звездолета, значит. Нам нужно отправиться на шаттле. <laughs> Это ж провок точно. Так, как тогда нам отправиться на Наршада? Ой, ой, ой, ой, ой, что мы говорим? На Дромункас сначала, а потом можно и на Аршада, если что. Смотрите, мы можем войти в Инвиз. Кто смотрел наши стримы, видео могли это видеть, когда мы играли за этого персонажа Джо Мундкас. А вот точно, все, то, что надо. Нам же еще не выдали наш звездолет. Кстати, можно задание выполнить и пройти точку возгорания, но. Ещё что-то, чтобы обновить свой арсенал, он говорит. Хорошей охоты. Так отправляемся на космопорт Дромункаса. А он, как, конечно же, мы понимаем, находится на Дромункасе. Сразу не сообразил. Ну, ладно, бывает. Итак, мы на месте. Теперь пошли. А у нас есть? А нету. Значит, пешочком. Нету у нас есть 2 животного, поэтому будем пешочком и еще раз пешочком. Ну и как вам вообще фракция империя ситхов? Мы работаем на империю ситхов. так даже удобнее чем было раньше это лучше мне нравится ну а что правда так писем у нас нет идем дальше если бы мы проверим почтовыйщик но нет уже новых писем поэтому идем дальше ну понятно Так. Сейчас нам надо отправиться в Каз-Сити. О, даже тут, как карта обновилась, вот, где мы уже были, она вот таким вот синим подсвечена, а где мы еще не были серым, но где мы можем побывать, она вот выделена серым. Нам нужно отправиться прямиком не просто в Каз-Сити, а вот. В отделении имперской разведки в цитадели. Отправляемся. И вот, видите, она вам вот здесь картой показывается. Всего дом касса, который нам известен, и где мы можем побывать. Это мне больше нравится, чем даже было раньше. Если сравнивать. Но раньше тоже было не сказать, что так уж плохо, но это еще лучше. Не можем сказать, что мы будем вот каждый день, но если мы можем, мы будем стараться каждый день вот в течение недели. Но этой неделе осталось вот сегодня четверг вечером, пятница, в субботу мы не будем и в воскресенье осталось. А на следующей неделе мы уже будем по другой игре, мы публикации уже э, сказали, ну уже здесь мы не будем говорить. О, какая карта, смотрите! Круто! Мне нравится. Это самое главное. им понравится кому-нибудь еще. Так, а что тут за задание? А, ну так по быстрому глянем. А, ПВП миссии и миссия введения в Star... звездолет, Starfighter или Истребитель, как-то вот так. болтаем <таспорщик> <таспорщик> но хранитель не самый главный есть дар джейдос который представил перед нами в виде килограммы и он рад что мы прибыли чтобы обсудить важные вещи с нами Что за брифинг? Это конечно, Очень похоже на совещание такое неожиданные новости, Хранить молчание. вдоль капитала. Учащение Похоже, он заговорил о террористах, которые получили какой-то до доступ okay. к чему-то э через темный храм. Это означает, что, возможно, нам нужно будет отправиться в темный храм пока что предполагаем мы решили поинтересоваться что за это за темный храм это конечно же строение ситов Беспорно. But whereas we saw the dark temple as a threat to be contained, the dissidents saw it as an opportunity. The temple rests directly above a key power junction. If the dissidents can push past the phenomena, um, they can access the grid. These dissidents have been planning. They have supplies, maps and weapons and they Это not counting on making it out alive. This is a suicide run. <laughs> What's the likelihood they'll even make it to their calculates 40% odds of at least one dissident reaching the target. We have security footage of dissidents heading toward the Dark Temple. A full squad of operatives will pursue the... no. there will be no squad. The Dark Temple and will not be unduly disturbed. My agent will go alone. Э -э -э, дар говорит что никакая команда туда не пойдет а что наш герой пойдет один я не подведу My role here is finished do as I will keep early. very well and the decision is made you will go to the dark temple stop the radicals from reaching the conduits and detonating their charges yeah good. I'm I'm I'm get get we'll то есть решено, что мы идем в темный храм в одиночку, потому что так сказал дар Джейдус, как он сказал, так и должно быть. И мы согласны, мы идем прямо сейчас. Спасибо. А ну у нас потарапливает, что темный храм ждет. Так. но скорее всего мы в этот раз не пойдем но мы идем прямо сейчас как они сказали но мы это будем делать конечно же уже в следующий раз просто чтобы побеседовали с ними и это уже хорошо для этого раза что у нас сейчас не будет больше времени на это и мы когда будем снова играть мы пойдем в темный храм а наршада поэтому подождет сейчас может кое-что мы еще посмотрим и будем пока на этом останавливаться Потому что наше время подошло к концу. Это мы хотели сделать, сколько мы могли успеть на этот раз. И вот смотрите, какой Дурмуткас, именно Кас Сити. Кстати, у нас есть крепость в этом городе. О, видите, какой город. Конечно же. А это, кстати, цитадель, где мы находимся. Итак, и смотрите, здесь вот эта панель тоже мы не заметили сразу, это тоже вот дизайн вот такой теперь. М -м так. Ну что ж, нужно поторговаться, и на этом будет все. Будем прощаться с вами. Do you Be well. Так. Это смотрим, что у нас тут. Это наш персонаж. Outfitter. боевые стиль mm -hmm. можно еще один, но без списки только один доступен. А если помнить подписку, то еще один будет. Полевая специализация. Там да, наш компаньон. Это влияние восьмого уровня. Это вот так вам показываем. Ну что ж, -то, тогда все. На этом мы будем заканчивать. Надеемся вам понравится наше небольшое путешествие, что мы немного еще продвинулись. И когда мы будем, как мы уже говорили, снова играть за нашего агента имперской разведки, мы уже отправимся в темный храм. На этом у нас все. Всем спокойной ночи.